Тема 849. Здоровый фастфуд. По телевизору нам все уши прожужжали про вредность фастфуда. И вредно это и полнит В реальности этот бизнес цветет и пахнет. Потому что народу удобно. Взял сосиску в тесте, пирожок, чебурек, и пошел дальше, идешь и ешь. И правильно, на еду тратить время уже некогда. И как удобно, когда тебе ее вручают готовую прямо в руки. Осталось только открыть рот и проживать. Без фастфуда никуда. Честно говоря, иногда только так и можешь поесть. Когда. С поезда вступаешь на территории чужого города нужно еще найти такси долго добираться до места и там устраиваться а есть хочется уже сейчас я попадала в аналогичную ситуацию когда после работы бежала учиться в вечерний институт мне на дорогу то времени не хватало а уж чтобы нормально поесть и подавно дом в одной стороне институт в другой никаких кафе по пути да даже если бы и были поезд за 15 минут нереально нужно очередь отстоять за еду заплатить свободной стоимости найти на пережевывание времени не останется а как учиться с пустой от голода головой вот и подумаешь что лучше остаться голодным или поесть вредного фастфуда фастфуд может быть здоровой едой с одной стороны хочется питаться здоровой едой с другой стороны здоровая еда либо дорогая в каких-нибудь специализированных ресторанах либо отнимает очень много времени если самому покупать продукты и из них готовить здоровую пищу на своей кухне почему бы не придумать фастфуд который является со здоровой едой приготовить его правильно из натуральных продуктов и оформить в стиле фастфуда в коробочке стаканчики чтобы взять ложку и поесть на ходу мы кстати на работе в советское время так питались сделаем дома салат наложим в баночку а на работе в обед съедаем тоже своего рода фастфуд только не совсем фаст. приходилось банку каждый раз мыть и салат самому делать судя по реалиям сегодняшнего времени когда людям все более некогда от фастфуда мы никуда не денемся только пусть будет не вредный а здоровый фастфуд и богатым станет тот предприниматель кто придумает такую еду и внедрит ее в нашу жизнь реальный успешный бизнес по продаже здорового фастфуда в успехе подобного бизнеса я не сомневаюсь это подтверждает успех подобной ирландской фирмы которая придумала мороженое составленное из сплошь натуральных ингредиентов кокосового молока сока авокадо меда орешков какао лимонного сока и экстракта ванили ингредиенты в зависимости от выбранной рецептуры Замешиваются в небольших баночках с крышкой и замораживаются. По-моему, технология не очень сложная, как утверждают создатели бизнеса. Но no Рэйчел и Брайан Налан это семейная пара, все свое мороженое они делают небольшими партиями вручную, то есть можно сказать, дома. Такую еду мороженое можно продавать как обычное мороженое на любом перекрестке города, в местах скопления людей. Одни будут покупать их как оригинальное мороженое, другие как способ перекусить здоровой пищей. Такую баночку можно просто купить и съесть по дороге, и это будет сытно и не вредно для организма. Эта еда так понравилась простым ирландцам, что всего за год семей пара в шесть раз увеличила производство. Если раньше они заказывали ингредиенты мешками по 20 килограммов, то теперь им их доставляют поллетами. Эта здоровая еда-мороженое продается по всей Ирландии, а бизнес начался всего-то в декабре 2013 года. Их стаканчики стоят на полках многих магазинов. В следующем году предприниматели собираются поставлять свой фастфуд на экспорт. Рядом находится огромная Великобритания с ее 64 миллионами жителей. Здоровый фастфуд в России. Мне кажется, если вы придумаете аналогичную здоровую еду, она найдет такой же высокий спрос и в нашей стране, особенно если это будет не просто сладкое мороженое из натуральных ингредиентов, но и нечто более похожее на обычную еду, в меру соленые, сытные, белковые, чтобы не просто потешить свой желудок, но и наесться. Какие-нибудь замороженные кусочки клубники в сметане? Не знаю, почему ирландцы так ополчились против простого молока. Жареный рахи с мелкими кусочками вареной курицей и свежим огурцом, залитой густым мясным желе типа холодца или что-то еще. Но начинать, возможно, нужно так же, как ирландская пара с мороженого. Это всегда вкусно, всегда всем понятно. Такую еду, заморозив без вреда для ее качества, можно перевозить на большие расстояния, что для России особенно актуально. А потом уже можно добавлять что-то новенькое, следить за спросом, делать пробные новые продукты и либо развивать новые направления продукции, либо менять на что-то другое более подходящие потребителям. Кстати, вышеназванные ирландские предприниматели в одном интервью сказали по секрету, что они сейчас разрабатывают новую линию своей здоровой продукции. И это будет не мороженое. Так что следите за их сайтом, они вам подскажут, в каком направлении дальше двигаться.